Всем привет, и у меня у кого сегодня день рождения. Итак, я уже, как видите, накрасилась, собралась, позавтракала, мне вручили подарок. Я не знаю, я, может быть, вставлю этот момент. Сегодня торжественный день нашей доченьки. 16 лет. Большая девочка. Доченька, заходи! Дорогая наша доченька, мы тебя поздравляем с днем рождения, это тебе букет, мистер Роза. Конечно, шарики позови! <соценно> За 16 лет. Папа, целую, обнимаю, а что ты стоишь, как институтант. И летают. Мне <соценно> <соценно> <соценно> шарики позовили. Теперь ты подержи телефон, я дочек угу. поздравлю. Куда? Куда? Куда? Ой, а шаров-то, шаров. шаров. <соценно> Но это еще не все. Это маленький косметический подарочек. Там что-то одно на 8 марта было. Да. А остальное да. все. Да, на день рождения. И, конечно, самый главный подарок это был. Но это не точно. И сейчас мы собираемся в фотостудию, где ко мне подъедут еще две мои подруги. Потому что третья вот здесь вот. Да. Когда едешь в машине, а тут сплошные шарики. Tight. We're up in the moonlight, believe in the magic Onside, we'll make it feel just right Just look at that bright light, believe in the magic And we can save you from your gonna do I was standing outside going waiting, waiting for you you were always taking time Так, мы уже с ним в кафе, фотосессия закончилась. Да. Помаши ручка еще раз. Пришла еще Александра Мария Я сейчас все сама увижу. Слышишь ты? Да, мой чай. Слышишь? А, я не снимала. Я себя чувствую реально продуктом в супермаркете. Все мы ее убьем, нас убьет ее мама. Куда эти сволочи меня увезли. Эй, мне страшно. <смех> так, с одного кофе во второе, потому что там дешевле десерт. Да. Спасибо. Да. После этого мы очень долго гуляли по городу, а вечером устроили мини-мини фотосессию с тортом. И также я его для вас поснимала, и вы только посмотрите, какой он красивый, а какой он вкусный.